Добрый день! Добро пожаловать на Бадегас Альтанса. Я Нерея Гусман, директор по маркетингу. Добро пожаловать в наш дом. Хочу представить вам наше очень хорошее вино. Мы завод, специализирующийся на винах длительной выдержки. Но у нас есть маленькое сокровище под названием Капитосу. Капитосу означает каприз. Это вино может радовать вас каждый день. Вино из 100% сорта Tempranillo выдерживалось 12 месяцев в новых французских дубовых бочках. Вино имеет очень живой гранатовый цвет с вишневыми отблесками. В аромате оттенки выдержки дубовой бочки, смешанные с фруктово-ягодными ароматами, особенно клубники, а также оттенками ароматных трав. Вино очень элегантное, легко пьющееся, шелковистое и фруктовое. Вино подходит для любых случаев, хорошо сочетается с овощными блюдами. Температура подачи 14-15 градусов. Мы рекомендуем это вино на каждый день. Обязательно нужно иметь бутылочку про запас в доме. Приглашаю, попробуйте и насладитесь этим вином.